Ребятишки-братишки, запись вижу. Всем приветики. Добро пожаловать в скам. Ребята, добро пожаловать в скам. Как, наконец-то мы добрались до этого, ребятишки-братишки. Мы выдвигаемся в зону повышенной радиации. В зону Припяти, ребята. Так, как мы можем сейчас лицезреть, у нас на счетчике Гейгера, ребята. Маленькие колебания начинают появляться. Вот, обратите, правый э, датчик у нас показывает. Ребята, обязательно ставим лайкосики. Обязательно ставим лайкосики, если нравится. Ребята, обязательно пишите комментарии. Сейчас посмотрим, что у нас там есть. Я собрался, ребята. Видите, у меня вот такой костюмчик. Копишка, который не жалко, ребята. Бежать сильно я в костюмчике в этом не могу. Нам, в принципе, до ас бежать. Ну, в принципе, пол квадрата прилично. Я не знаю, может быть, а, стоило попозже немножко запись кучить. это да? Мы, в принципе, ребята, бежим, бежим туда. Так. КС-очки. кс, -очки. КС -очки. Куда у нас точечки, ребята, двигаются? Ля, все правильно. Движим каэсочки. Каэсочки. Так, смотрим, счетчик гейгера, ребята. Что у нас там показывает? Ух ты, лампочка мигать начинает, ребята. Мы в зоне радиации, у нас костюм. Я, в принципе, собрался, оделся. Он есть? И ништяки, ребята. Так, попробуем. Там что, а это дорога в обход. Там, по идее, так вот. Стоп. Да? Вот так надо собрать Блять, куда ты бежишь? Могут в игре нормальную индикацию сделать. Блин, девочку вперед покажи нам, пожалуйста, куда бежать. Дорогу. Да-да-да, вот. ребят. Бежим. Смотрите, счетчик начинает реагировать, начинает мигать лампочка. Ребята, рассказывайте обязательно, как у вас дела, как настроение. Обязательно, ребята, пишите, пишите, стоит ли скам снимать дальше. В принципе, еще немножко контентика по нему можно сделать. Реально, можно. О, здесь туман. Здесь туман какой-то начинается. Здесь дым. Вижу военный бункер какой-то. Счетчик уже на четверочку начинает зашкаливать. Сейчас я вам на свет покажу. Подходите. Да, нифига себе здесь. Оооо. Да, прикольно. У меня с собой дробовик, у меня с собой копье. Ребята, обязательно просьба. Прожмите, пожалуйста, комментарии. Прожмите лайкосики. Ну, напишите. Ой-ой, страшно. Дым здесь какой-то. Обязательно, ребята, прошу вас, лайкосики, комментарии, ребята, если интересно. Обязательно, обязательно пишите. Что-нибудь интересненькое поснимаем. Вам приятного просмотра. Капец, какой. чучек начинает вещать. Ля, здесь такая атмосфера, капец. Здесь так страшно. о моё Ничего себе. Туманище это, как... Блядь, это прям реально какой-то сталки. Летчик зашкаливает. Почти красная. Красная индикация. Мы уже практически возле АЭСки, ребята. Костюм у нас целый. Я взял скотч. Робовик, ребята. Вот это потом все придется выбрасывать, скорее всего. Потому что мы получим бешеную дозу радиации. Рюкзак все вот это. нифига. Он энергоблок. Блядь, это жесть какая-то. Это честно. Прикольно. Давайте будем смотреть, что у нас тут есть. Что вообще здесь может появиться, заспавниться. Какие предметы там. Урал перевернутый, смотрите. здесь музончик я играю пока от первого лица ребята но так на самом деле атмосфернее можно конечно сделать вот так так в принципе тоже прикольно от первого лица прям вообще атмосфера Пойдемте туда непосредственно ребята непосредственно в помещение Это что такое открывается здесь? Открыто. счетчик потреска ее блин здесь наверное можно зацепиться порвать костюм я пока никаких не принимал да типа метаболизму чекаем здоровье заболеваний никаких нет ребята костюмчик целенький вы бы видели как я этот костюмчик мутил это жесть какая-то была здесь тоже колючка блин так сделано как будто знаешь типа братан ты перепрыгивай ты перепрыгивай ви костюмчик и типа, позацепишься какая-то там бей пока не вижу я там ба ни одного о, здесь атмосферно. реально круто блин ребят прожмите лайкосики если вам нравится вижу какое-то помещение давайте туда сходим Там есть Творится интересно да о моё Какая-то жижа капает непонятное. Что за жижа, по-моему? Это что сейчас было? Это уже, ребята, какой-то, знаете, хоррор, если честно. Ага, вижу, видите, пораженные предметы. Отсюда, конечно, выносить, наверное, ничего не, ни, ничего не стоит. Это капает. Золота какая-то. Вода. Для... Блин, ребята, если вам реально будет очень интересно, мои хорошие, пишите. Давайте поизучаем его получше. Походим здесь, побродим. Трики две сделаем по этому объекту. Потому что за одну серию минут в 30 мы все здесь не уложимся. Это факт. Кто за, обязательно лайкосики. Обязательно пишем Костян. Давай, давай, серии 2-3, Посмотреть. Здесь такой музон, такая атмосфера. Еще раз напоминаю вам приятного просмотра, приятного чаепития. Приятного аппетита. Что здесь? Вроде тишина. Какой-то коридор. Двигаемся по какому-то коридору. Полки пустые. Апата, канистра. Что за звуки непонятны Я надеюсь здесь нет никаких супер зомбий О. это что за помещение это охладить стержней но нет мы же мы в каком-то подсобным помещением это вроде как насосная которая подает воду для охлаждения ячейка на мне так кажется. Я, конечно, не физик-ядерщик, но я приблизительно так думаю. Телефон. Это, скорее всего, насосная. Мы не в самом реакторе сейчас находимся. Там реактор там. Это, похоже, насосная, которая подает э, охлаждение. Получился. Опа. Ломать, взломать, взломать. Интересно, здесь может быть уран? И какой здесь замок? Здесь, наверное, серебристый замок. На самом деле. Да? Если серебряный, ребята, я его фиг взломаю. Честно, отчатанное. Фиг? Да. Можно, конечно, попытаться взломать. Но навряд ли нам это удастся. Давайте попробуем лучше что-нибудь ломать в этом в самом энергоблоке. Обязательно пишите, если хотите еще здесь полазить. Обязательно пишите. А мы еще, конечно, походим. Двигай минут на 30. Низ куда-то пошла лестница. Ну, это прям сталкер какой-то, если честно. Атмосфера прям зачетная. бумага пока не видно ни одного какие-то непонятные звуки раящи бервуары нельзя давайте будем смотреть что у нас здесь у меня контейнер для урана в принципе есть но я даже не представляю, как он выглядит, как он лутается, в каких он ящиках может быть и так далее. Инструмент валяется, весь зараженный. Абсолютно все заражено. И удивительно. Счетчик потрескивает. Давайте пойдем непосредственно в сам энергоблок. А нет, мы в это было было непосредственно это здание да ну-ка на карте где мы находим ну в принципе мы с краю мы с краешку мы в сердце там в глубину даже не забирались еще будем обязательно проходить проникать смотреть здесь еще все огорожено Бежу. давайте попробуем перепрыгнуть аккуратно чтобы костюм не порвать Какая-то шняга падает сверху непонятная Опа, вижу первого зомби Стараюсь их не агрить Коридорчик Бег сломано На самом деле авария вон была, дым там Давайте попробуем до туда добраться нам боги, ребят, я пока трогать не буду. Баги. Потому что, ну, его нафиг. Спокойно. Давайте возьмем грабашек. Хотим мне бы его зарядить По избежании несчастных. И. Опа! Почему без заражения? А, потому что у меня дробовик в руках, и мы не видим. Да, если мы сейчас, ребята, вот так вот сделаем, мы хорошие. И возьмем счетчик. Конечно, заражено. Конечно, заражено. Понимаю. Теперь и дробовик заражен. Но давайте посмотрим просто, что здесь есть вообще. -то. Япочка. Если что, сразу дробь. здесь можно прям без комментариев такой атмосферный видик снять на самом деле Ой, какая. я боюсь какую-то кислоту вляпаться или что-то такое такое страшное место, а где дым был? вот, дым был там лес мы отсюда пройдем вижу, дыра в заборе костюм не повреждается? 98 процентов пока отлично я надеюсь радиация не пропускает нет пока все хорошо у нас капец какое местечко прикольно техника какая-то заброшенная дорога закрыта вижу дым давайте сходим посмотрим если мы конечно до туда доберемся маны Здесь прохода нет, да? Ага Ворота да, Я думал зомби, это катушка Давай, братан Потихонечку Не торопясь Будем двигаться Будем смотреть Еще вижу ящики Зазвуки Что за звуки такие? урал мне интересно интересно сходить и посмотреть что там и именно пожар и именно горел огонь как нам до туда добраться похоже нам придется вот здесь нырять я надеюсь не костюм -мо! Сколько здесь? Газиметр просто зашкаливает! Он просто зашкаливает. Смотрите, это жесть. Заражения нет у нас никакого? Нет, заражения нет, слава богу. Гасиметр просто зашкаливает. Я даже звучка чуть-чуть убавлю. Ну потому что это чересчур, мне кажется. Офигеть! Он просто трещит, как не в себя. Ладно, давайте его уберем, возьмем трубовичок. Он у нас включен и сработает. Вот здесь у нас есть бедра какие-то. Коробка с болтами. Но мне кажется, здесь смысла нет что-то брать. Здесь, наверное, такой фон, что ужас. Открываем. Тамби на самом деле не очень много. Велосипед. Так, лестница. Ужас какой-то. Наверное, счетчик Гейгера стоит выключить, потому что он как мы себя шумит. Это мы на крыше, да? Вижу еще лесенки, но как туда попасть? Понятия не имею. Возможно, где-то есть проходы какие-то. Из пожары еще до сих пор, да? О-о-о! такой вид. А очуметь, какие здесь территории огромные. Пожарная техника, вижу, зомбарей. Вон. Один. Ой-ой-ой. Так, давай-ка его выключим. Потому что он никак не себя, себя рядом. Нам же уже все равно не, не надо знать, какой здесь фон, да? Знаем, что здесь капец за Ой-ой-ой. То вот это такие звуки издает. Ну, это за звуки такие. Из фоторамы этот. Блин, а здесь мы не поднимемся. лестницы нету. Так, интересно, а как туда попасть? Еще какое-то помещение, значит, должно быть. Возможно, нам где-то вот здесь можно будет. А, в это здание ведет коридор. Смотрите. В это здание ведет коридор. Сейчас мы спустимся. Я надеюсь, мы не попал а тихо тихо тихо О, я, я упал я упал это плохо рано рано c1 заживет Блять, надо осторожней Все, по костюму по костюму 93 93 ребята надо следить давайте его заштопаем он я насколько знаю штопается чем? ремонт по процентам Весь скотч уходит. Весь. Целый моток уходит. Не только отымает, а целый моток. Целый моток ушел скотча. Серьезно? Надо аккуратненько. Ничего себе. Понимаю. Целый моток уходит. вижу ни одного зомби, но звуки какие-то непонятные Я, У меня, блин, повреждена нога. Показать первую помощь себе здесь не смогу. Интересно, кому памятник? Но это явно не Ленин. Ленина я бы сразу узнал. Вижу коридор, лестницу. Будем подниматься туда. Очень интересно реально, что здесь есть. Я, я думал, там какое-то здание, здание, куча зданий. Блин, обязательно, ребзи, пишите, пишите, ребзи. Скажите, Костян, давай еще полазим, давай посмотрим, если вам интересно. Мне реально очень интересно, что здесь вообще может быть. А вдруг здесь есть какой-нибудь телепат? Так, ну это выход. Пошлите там, посмотрим. Папец, идешь по коридору. Реально очень. Очень атмосфера. То, ко... То в коробках, простите. По-любому все это заражено. Очень много, смотрю, инструмента. Всякие шуруповерты. Да, прикол. Вообще прикольно. Мне очень нравится. Шняшка это. Но ну, это шняшка костюм не разъедает. Пота. Так. Фонарик бы, наверное, надо. Но, судя по записи, видно, как бы. А, здесь завалено. Да. Завалено, а здесь. Вниз куда-то. Надо было фонарик взять. Так. Счетчики управления какие-то. Панели. Где-то должен храниться уран Еще одна лестница Та была завалена А вот это. Вижу двери открыты Их невозможно открыть А здесь Ух ты, это библиотека или что? Отвертки, да? Нифига здесь коробок Нифига здесь отверток нифига себе здесь отверток бинты все заражено, да? однозначно, ну-ка, погодите-ка включить да, да ничего себе я не видел, чтобы где-то было столько, ну-ка, отверток да, они красные но чтобы столько их было, практически в каждой коробке отвертка. Я думаю, кто шагает за эту игру понимает. А вот это что, Уточка. Я подобрать. Идите. Вот где. И мыло, кстати. Конечно, можно мылом отмывать. Но вот были бы желтые, ради желтых еще можно было бы попариться на самом деле. А вдруг здесь есть где-то стеллаж с желтыми твердками. Это было бы круто. Давайте немножко тут поутаю, посмотрю. Возможно здесь есть стеллаж прям с желтыми, желтых. И нет. пички Это картотека. А желтые еще можно мыло типа тратить? Хотя, если сейчас здесь спавнятся красные Вот такие, возможно, если В какой-то момент будет Будут какие-то хотя а, у меня там? Мелкий Варяется больше сам так. В какой-то период времени, возможно, спавнится, Так, что это за бар? Желтые Я не исключаю этого Рандомно, сегодня красные Завтра могут желтые спавниться. Еще какой-то <coughs> Пульт управления АС. По-любому огромный массивный пулер для питья. Губная гармошка. Блин, мне кажется, если на такой губной гармошке сейчас сыграть здесь, с таким количеством радиации, это будет капец. Еще картотека. Здесь уже скотч. По идее, этот скотч я вот сейчас могу взять, на самом деле. И его первым делом тратить. Он все равно заражен. Какая? Чрту. Бабушки разница. Вы тратить. Если я уже здесь вот 98%, блин, хороший. Офигеть, здесь этих. Самочки. В этом ящике что? Батарейки, скотч. Ну я возьму вот этого скотча, если что мы им ротаться будем. Очередной пульт, фонарь. Там закрыто. О, полегче. Коридор какой-то. Двигаемся. Слышу костер. Не костер, а горение. Ой-ой-ой. Искать. ящики возможно здесь найти что-то уникальное ремка 91 процент новенькая по идее предметы можно мылом отмывать но ремка это не тот предмет ради которого стоит суетить. Там так уж у меня к сожалению нет слез феникса а всякие пожарные бы реально не знали золотой. Опять здесь помещение, помещение Очень все атмосферно Было окутано туманом Наверное, это не туман, скорее всего Это Дым от горения, да? Так, ничего Смотрим Воу-воу-воу Спечерская или что-то в этом роде. Блин, мне бы не заблудиться, потом бы выйти бы отсюда бы. Я куда-то все иду, иду в губ станции. Не потеряться бы. Что? control рум room, сервис-рум. Room. Контрольный какой-то контрольный пункт, как бы здесь. Попробуем еще выше подняться. Так, лифт. Ну, естественно, он не работает. Очередной коридор. Дорога прямо куда-то Изиночки Обычные, что интересного? СР-3, что это СР-3 Вообще Очередной пульт, пульт управления Но На самом деле На подстанциях очень много людей работает это как бы, ну, такие объекты не шуточные. Повышенной опасности. ТР4. Так, слышу какие-то звуки. Опять звуки горения. Это мы пошли, прошли, получается, по кругу, да? Возможно. Да, лестница вниз. Это мы по кругу. Так, как мне отсюда выбираться теперь? Я если честно заблудился мои хорошие О, в Ну, а какая дошиваю здесь датчики все так и же а выход идем еще можно зацепить наверное сколько 27 минут ребят 27 минут 27 гараж они лечить техники похлево буду потихонечку уходить да это вот помывочные машины там баре не вижу ни одного пока что а в машину можно запрыгнуть Хорошо, а как ребята обязательно пишите если захотите еще серийку если захотите еще полазить по домам по зданиям посмотреть что здесь есть обязательно пишите ставьте лайкосики говорите костян давай давай очень даже интересно на самом деле обязательно я буду вам очень благодарен давайте Ой -ой. Честно, ребята, я хочу выбраться уже отсюда. Мне здесь очень неуютно. Я как бы частично показал, его надо изучать. Мы, в принципе, двигаемся к выходу. Было бы хорошо, бы никого не встретить и спокойненько, спокойненько отсюда выйти. Но место реально очень атмосферное. Так это болото. Я, блин, думаю, не стоит в болото прям наступать, в эту воду. мне хана, Я надеюсь, я не согрел зомбей. Вот это жесть! Вот если он... Really... Oh. Yeah. Спокойно. <связан> Длин, ребята, немножко ребятишки отвлекают Я сагрил зомбей Я сагрил зомбей, ребята Это очень плохо на самом деле Спокойно Патронов нет Патронов нет Костюм повредили Давай Застрели его а -а -а. Пожалуйста, убей его Спокойно Нужно срочно выбираться. Срочно нужно выходить у меня отсюда. У меня по-любому раны какие-то С2. Да, вижу еще одного. Ох, ох, я напоролся, ребята. Как бы мне здесь не откиснуть-то, а? Тоже дробовики так подводят. У меня навык дробовиков, похоже, очень плохо стреляется. Спокойно. Очень плохо навык дроб дробовиков у меня. Эй, да не бей, отвей. Пожалуйста, отпьяк. нет. Толстый. Быстро заряжай. Надо уходить. Интересно, что у меня за раны. Метаболизм. Т1С1С2 одна рана есть. Я буду вытекать. Мне нужно выбраться в опасную зону ручником и перематываться. Персонаж в этом костюме быстро не бежит. Ох, я греб. Ох, я греб. Правильно двигаемся? Да, двигаемся правильно. 46% я вытекаю. Нужно съесть таблетки. Что по костюму? Традиционное заражение. Нужно починить костюм. Быстро, быстро, быстро. Все, ремонт. Быстро, быстро, быстро. Ремонт. Быстрее, быстрее, быстрее. Все. Быстро, быстро, быстро. Пойдет. Уходим, уходим уходим быстрее быстрее уходим уходим так быстрее так для вот это Сиика Отстаньте вас еще мне не хватало кабаны всякие О, -о, О это как Ну да в принципе это же зона радиации понимаю Выходим, выходим, выходим, выходим. 42%, ребята, я вытекаю. У меня рана С2. Рана С2, мне ее нужно срочно обработать. Так, мне надо, ребята, быстренько включить счетчик. Давай. Быстро, счетчик. Как только зона радиации покинется. Так. поражение еще есть. 42%. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Болки. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Уходим, уходим. Эх, хватило бы мне ХП, ребята, на самом деле. 72. А, Греб, я так и знал, что, блин, там очень опасно. 40 процентов. Радиация еще есть. Радиация еще есть. Давай двигаемся, двигаемся, двигаемся, двигаемся, двигаемся бегом-бегом-бегом-бегом-бегом 40 процентов радиационный фон потихоньку спады падает рано c2 у меня мне срочно надо 39 процентов быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее я думаю я должен успеть добежать чуть-чуть отдохнуть таблетки йода калия бы мне принять но я в зоне заражения у меня все заражено просто все заразилось все и все-все-все-все что можно отвертки все давай быстрее уходим таболизм традиционное присутствие нужно покинуть зону радиации нужно покинуть зону радиации как можно быстрее принять таблетки перебинтоваться 38 процентов потом бежать до машины стабилизировать состояние стабилизировать состояние ну вот, радиационный фон падает потихонечку. 37 процентов, очень мало ХП. Немедленно нужно останавливать кровотечение. Давай, давай, давай, Костян, выбирайся, выбирайся, выбирайся, выбирайся. Бедный мой чувак. Нифига себе, костюм не очень быстро растрепали зомбаки. Блин, туда надо с автоматическим, наверное, оружием ходить, вообще на картах пробираться. Давай, давай, давай возможно стоит отдохнуть им а болезнь рано c2 срочно нужно лить срочно нужно принять таблетки он не может в костюме понимаете принимать таблетки вот в чем фигня давайте уходим 35 процентов хп я надеюсь я выживу Да, давай-давай берем в руки этот прибор смотрим практически нулевая практически нулевая радиация практически еле-еле душа в теле ну да мы практически квадрат покинули рано c2 кровоточит безумно вижу зомбаря вот его только мне еще не хватало здесь на самом деле Если честно дробовик ненавижу дробовики за это они возле моей машины сюда спавнились так спокойно ребята для начала для начала костюм обработаем раны быстро-быстро так употребим таблетку отлично давай лечение лечение раны c2 стабилизировать состояние нам здоровье 33 стабилизировать состояние не вытекать давай давай давай бинтов я думаю мне хватит должно хватить Плюс я еще начинаю замерзать. Без костюма радиационное присутствие. Рану С2 залечили. Это неплохо. Давайте еще одну таблеточку схаваем. Есть. Хорош. И тут же обезболивающе. Чтобы персонажу было полегче. Так, надеваем костюм, чтобы замерзнуть. Nice, отлично. Найс. Отлично. 32. Мы не вытекаем. Моя машина. Вон она. Я до нее все-таки доберусь. Два зомбаря. Ненавижу дробовики, ребята, честно. Ей-богу, ненавижу. Но мне здесь уже не так страшно, радиации здесь нет. Но это какой-то капец. Добегу до машины сейчас, поем. Навык, похоже, плохо вкачан. Они у меня постоянно клинят и так далее. Надо какое-то автоматическое оружие. Упать в бой, если честно, не хочу пока. Вот это все придется мыть, отмывать. Отвертки, вот это все. Но, в принципе, это уже моя головная боль. Обрался до машины. Кажусь. Ребята, обязательно пишите, если понравился, если хотите ребята. Обязательно ставьте вопросы. Костян, давай дальше, будем выживать, будем прикалываться. Обязательно изучим все это место. Обязательно пишите. Давайте увидимся в следующем видео. Обязательно. Обязательно. Обнял, поднял, по поставил. По по